приветствую друзья и вот у нас наконец пришел тренажер на котором можно проводить обучение мы вам уже анонсировали то что вы можете не выходя из дома пройти курс онлайн обучения от нас профессионалов по подготовке и работе с людьми любой категории от мала до велика то есть от маленьких детей с 4 лет включая женщин и там профессиональных спортсменов заканчивая пожилыми людьми, у которых какие-то там уже ограничения в опорно-двигательном аппарате на этом тренажере мы пойдем не просто программу обучения, а дадим вам философию этого самого самой методики оздоровления, расскажем как на этом строить свой доход, зарабатывать, чтобы это приносило вам не только радость от эмоций людей, которых вы будете вытягивать, но еще и подкрепляла ваш, вас финансово. Наш тренажер уникальный тем, что в нем две системы подъема. Это лебедка которая называется статическим напряжением, и мешки с грузом, которые называется динамическое напряжение. Также наш тренажер укомплектован коромыслами, что позволяет работать с вестибулярным аппаратом. Тренажер высокий, что позволяет работать стоя, делать ряд упражнений стоя на ногах. Различные сальты, различные подтяжки, наклоны. И также наш тренажер очень мягкий, поскольку у него живая так называемая конструкция. Он работает только в длинную сторону, в короткую он закреплен поперечными усилителями. Что это дает? Это дает очень мягкое состояние тренировки. То есть вы не на испытания приходите, а вы получаете удовольствие, вы можете расслабиться. А расслабление это фундамент здоровья. Так что, друзья, предлагаю вам записываться на обучение. Наше обучение будет проходить в формате семинара примерно около двух дней. С утра до вечера это будет происходить. Также запись будет доступна на жестком диске. Он будет выслан вам после оплаты на почту. По почте на ваш адрес. У нас на обучении, еще раз повторю, будет... Освоено полностью, полностью все аспекты, которые возможны работы на этом тренажере. То есть это работа с детьми в игровом формате, это работа с, с профессиональными спортсменами для улучшения результатов, это работа с людьми просто с улицами подготовленными, работа с девушками в мягкой нагрузке в виде стретчинга, растяжки, как йога. И работа с пожилыми людьми, у кого какие-то проблемы уже там, остеохондроз, порозы, различные суставные проблемы и так далее. Мы научим этому у вас за короткое время, быстро, профессионально, поскольку наш личный опыт больше пяти лет, около трех тысяч клиентов у нас по всей России, некоторые за рубежом у нас есть партнеры, которые приобретали оборудование и занимаются по нашей методике, успешно занимаются. Поэтому ждите... Обучение и пишите значит, отзывы, как бы вы хотели, в каком формате это выглядело. И также еще сообщу, что также можно оплачивать это в формате э, криптовалюты приз.